Здравствуйте, с вами Александр, я нахожусь в поселке Константиновка, Подворье. Когда я сюда ехал, я встретил местного блогера. Всем вот он, привет. Александр. Познакомились где-то недели-полторы назад, списались ВКонтакте. И как говорят, что мир тесен. Вот <laughs> как и получилось, встретились там, где планировали ехать по отдельности, поснимать. И в итоге приехали в один день и с двумя камерами. Я уже поснимал, поэтому сейчас просто за компанию еще раз пройдусь, посмотрим, что есть. Куда можно приехать? Большой компанией с детьми. И детям будет чем заняться, и взрослым есть что поделать. В общем, здесь все для отдыха. Беседки с шашлыками озеро на котором можно даже позагорать на коняшке есть коняшки есть но их сейчас походу уже все вывезли и верблюды даже есть ну по субботам по воскресеньям их привозят и разрешают даже покататься на них вот эта штука она крутится о круто смотри но ну, дизайн тут, конечно, особенный. Я нигде не встречал подобного. Практически 90% разных конструкций, разных сооружений все сделано из дерева. Знаменитая вышка, статуя из машин. У нас хоть регионы и маленькие, да, но есть много мест, куда можно съездить. Про поселение викингов. Где именно? Два места есть. Одно ⁇ Зеленоградский район, а другое Полесский район. Но их же много здесь было. Тут курганы всякие. Нет, я имею в виду не которые раньше было, а вот сейчас действуют которые. То есть люди там собираются, общины живут и... Да ну! Да! Проводят всякие мероприятия, фестивали. Слушай, ну это просто сектанты какие-то там, наверное. Так они могут грабить, начать. Ну а викинги же там грабили. Прям не все традиции придерживаются. Ну как они? Во вкус войдут и начнут. Настоящий викинг должен быть викингом. вот пойти животных посмотреть О, пойдем котяра привет Кс -кс -кс. котя он прям камера залез а туда да да тут целый зоопарк Какой красивый, а! Ух ты! Не кусается? С бородой. А он мелкий вообще. Ань. Не, так погулять можно приехать. У нас же таких мест в принципе не было раньше это в нашем регионе это единственное место подобного вида я думаю что да вот же райская жизнь да работать да. не надо Мама, а кормят блюдо. тебя Почему-то у этих козлов запах. Специфический. Это какие-то другие козлы, да? Или они просто маленькие? Ну, о, ищет, о смотри. смотри залез. Ага. Камерунские козлы. Козлов кормят там, а лист никто не хочет кормить. Какая жизнь несправедливая как бы отсюда сбежать. А это внутри. Трясется, наверное, им холодно. Ой, там плывет еще одна. Дикобраз. Ух ты, какой крутой. Так и хочется с него выдернуть что-нибудь. Ух ты классно. Приезжайте подворье, хорошее место. Оно развивается только, видно. Ну, территория огромная, тут всякие кафешки. Ну, конечно, такое все, скажем так. Ну, сами видите. Ну, я думаю, что это у них только начало, и здесь наверняка будет очень все здорово. Вот тут еще какие-то олени есть. Да, про олени я забыл. Ну, пойду к оленям. Там олени? Там олени и верблю. О, верблюд. О, я сейчас Да? Он тебя не плевал? Нет. Нет? Да. Ты... Интересно, это правда, что они плюются? Сейчас узнаем. Нет, ты смотри, думаю, как... Плюют, ты Привет! Ты плюешься? Какой классный верблюд. Ой. Его можно будет рассмотреть прямо. Обалдеть, на, на весь монитор. А Он такой мягкий. Ай. Класс. Он, наверное, хотел, чтобы ему дали поесть. Тут тоже вот барашки. Это олень. Мне кажется, что здесь интереснее, чем в зоопарке. В зоопарке там почему-то большинство животных все старые. Впящие. О, он весь. прямо, смотри. Судя по всему, молодые. Ну, как-то здесь, знаешь, можно их потрогать, а там как-то так не подойдешь нормально. они какие-то добрые здесь, ты заметил? Вот, может, потому что их всегда да. Страус Эй, страус! Повернись другой стороной на... Не хочет Ой Это и была его другая сторона что ли, или как? Страус эму. Привет Лама. О. Все, можно теперь идти назад, на выход отсюда. С вами был Александр и еще один Александр. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки. Это очень помогает в Пока.